Привет, студент! Ты смотришь самые молодежные новости. С тобой Ксюша Цзен и сегодня в выпуске. Жизнь – миг. Воспоминания вечные. В КФУ прошла акция памяти погибшим в Беслане. В эти выходные они не спали. Студенты столкнулись с ядерной физикой. Учеба далеко не все. Юным международникам предстоит стать активистами. В эти дни в России вспоминают жертв теракта в Беслане. В 2004 году террористы захватили школу номер один и в обгоревшем спортзале три дня удерживали заложников. Памятные митинги проходят по всей стране, ведь трагедия 12-летней давности никого не оставляет равнодушным. В Казани память жертв почтили акции «Помним Беслан», организованный Казанским федеральным университетом.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 за ними отправилась тысяча белых шаров как символ мира чистоты и вечности диана вакян Ленардо давлетьяров руслан уразаев роман самарин Универньюз. что интересного рассказывает нам всемирная паутина сегодня давайте узнаем в нашей традиционной рубрике веб ньюз КФУ предоставил экспонаты для выставки, посвященной Александру Сергеевичу Пушкину. Выставка откроется в Казанском музее Боротынского. Ученые Елабужского института КФУ приняли участие во Всемирной конференции социологов. В этом году в работе конференции приняли участие более 6 тысяч членов ассоциации со всех уголков мира. В Казанском государственном энергетическом университете развернулся экспериментальный полигон «Теплый университет». Теперь студенты смогут проводить эксперименты и решать задачи по ликвидации аварий в системе теплоснабжения. В текущем учебном году в 16 школах Казани ввели обучение гольфу. Решение ввести обучение принимали сами школы. В них есть дети и родители, которые поддержали такие занятия. В Казани выбирают эскиз памятника супружеской любви и верности. Победители конкурса получат 100 тысяч рублей. Зачем бояться атомной ядерной энергии? Ведь намного лучше использовать ее во благо университета. Как это сделать? Расскажем далее. 3 сентября в КФУ открылась сателлитная молодежная школа «Современная ядерная физика и ядерная медицина». Школу ожидают два усердных дня в рамках работы Международного симпозиума по физике экзотических состояний ядер «Экзон-2016», который пройдет в стенах Казанского университета – в работе школы принимают участие около 80 молодых ученых, студентов, аспирантов и заинтересованных преподавателей. Во-первых, любому здравомыслящему человеку, не слишком сильно политизированному понятно, что сегодня без ядерных технологий не может развиваться ни одна область современного естествознания. Здесь широкий спектр изучения самой материи, структуры материи, до изучения самого венца, скажем, того материального мира, который есть, это человеческий мозг. С лекциями на молодежной школе выступили ведущие ученые Объединенного института ядерных исследований. Их лекции стали действительно уникальными для будущих физиков. Гостиков у не отрицают, что всегда готовы вновь и вновь баловать студентов новыми знаниями. Казанский университет известный, известный ВУЗ, очень хорошо известный ВУЗ с высокой репутацией, с высоким авторитетом. А у нас, к сожалению, в Дубне пока не так много научных связей с Казанским университетом, но надеюсь, что с нашим визитом это получит просто новый вот наши отношения просто получат новый импульс. И мы с удовольствием будем ждать студентов Казанского университета в Дубну. В магистратуру, в аспирантуру, и с удовольствием будем их учить, образовывать, давать им совершенно бесценный, замечательный опыт, работы на наших уникальных установках в Дубне. В планах у Казанского университета совместно с Объединенным институтом ядерных исследований остается открытие магистратуры по ядерной физике. А значит, совсем скоро физики КФУ направят полученные знания в нужное русло. Авеля Мухаммедовична, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Учебный год начался. Отзвучали поздравления с поступлением в Казанский федеральный. Для всех первокурсников начались презентации студенческих советов. Мы узнали, какие возможности предлагает студентам Институт международных отношений, истории и востоковедения.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 Организационные собрания направлений начнутся очень скоро. Водоворот событий студенческой жизни захватит желающих оказаться в центре внимания всего университета. Ксюша Цзен, Ленардо Вольтьяров, Универньюз. Высокобальники ЕГЭ не теряют вкус к учебе, и теперь каждому предстоит стать еще умнее. В чем же секрет? Давайте это выясним. 2 сентября в IT-парке состоялось очень важное событие для тех, кто планирует связать свою жизнь с программированием. Будущие айтишники были награждены заветными грантами на обучение в Высшей школе информационных технологий и информационных систем при Казанском федеральном университете. Получить такую награду достаточно сложно. Ее удостоились лишь студенты с самыми высокими баллами ЕГЭ. Заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан и руководство Высшей школы ИТИСКФУ искренне пожелали студентам получить от учебных, бы большое удовольствие. И ни при каких обстоятельствах не менять специализацию. Ведь сегодняшняя реальность такова, что для квалифицированных IT-специалистов открыты все двери. Федерации. И увидите, здесь присутствует за медицинпроматизации э, Татарстана, и увидите, какую поддержку вы здесь получаете. Нам пора прекращать, как один мой хороший знакомый говорит, заниматься импортосмещением. нам надо заниматься экспортонападением. Я верю в то, что каждый из вас способен создать технологию, которая э, обязательно э, будет использована за пределами Российской Федерации в нашей стране. Татарстан может похвастаться тем, что в республике нет конфликта между бизнесом и властью. Здесь все гораздо лучше, чем в других регионах. Об этом заявила известный российский общественный деятель и кандидат депутата Госдумы от партии Роста Ирина Хакамада. В Казани она встретилась с журналистами, предпринимателями и активной молодежью Татарстана. На встрече с политиком побывала наш корреспондент Анастасия Иванова.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 На этом все. Оставайся в курсе самых интересных событий КФУ с Универньюз. Пока-пока.